Всем привет, ребята! С вами я, суперпро в игре World of Tanks. Смотрите, с кем я сегодня играю. А, сегодня я играю с Анютой Вот. Я думаю, все ее знают. Привет. Так, давай, поехали. Так, сейчас вроде не подлагивает, я изменил при... Сейчас вроде не подлагивает, я изменил приоритет процесса. Извиняюсь за задержку. Да, в общем, ребята, сегодня со мной играет Анютка Вот. Мне выдалась такая возможность с ней поиграть. Это ты кому рассказываешь? Зрителям. Я просто ютубер тоже. Да, ребята, кстати, а -а -а. ссылка в описании на канал Анюты будет в описании. Заходите обязательно и подписывайтесь. Так, сейчас помогу. Не попал. Да, я уже поиграла. Так, сейчас буду атаковать этого Юдаса. О. Сейчас вот первый раз забой этот нанес урон. Так, уничтожил этого эмикса, который нам мешал большую часть игры. Сейчас убьем мои эмиксы 50-100 и будет убрана самая главная проблема. Да, там их еще нормальный 97. Ну да. Так, интересно, я смогу сейчас с горы вот так пострелять по стандарту бы? Блин, он скрылся. Так, что-то я АМХ 50-100 не вижу. Так, что-то по грилю у меня не получается выцелить сейчас тебя. Ага, ага, спасибо что предупредила так я откатываюсь меня еще стандарт б заметил откатываюсь фух еще из заряжающего контузии блин ты умерла жаль ну, у меня мало хп было. На. Все, меня тоже разобрали. Ну, что-то вроде бы мог нанести. Аж целых 1424. Много. Да. Я не больше тебя поверь. Давай следующий бой. Выходи. Так, давай выхожу. Так, конечно, десятка у меня такая себе, но она у меня одна. Это все, что у тебя есть. Ну да, Type 5 Heavy. Поеду на нем. Так, давай тогда я семерочку, что ли, с тобой возьму хотя бы. Давай. Ну да, у нас там поражение. Как твой зовут? Владимир. Очень приятно. Почему именно этот танк ты выбрал прокачать 50 десятки Ну, мне он как-то пригляделся, понравился. Я его выбрал. Теперь осознаю, что был неправ. Как ты во время своего стрима попал на мой стрим? А, у меня сейчас не стрим, а обычная запись. А -а -а. Ну а вообще попал на твой стрим, потому что твой фанат. Чё, почему? Ну, вообще, попал на твой стрим, потому что твой фанат. Ага, приятно, спасибо. То есть, давно смотришь, да? Ну да, нормально, довольно давно. <связано> Капец, как только чат общий вернули, то сразу как-то непривычно становится... До этого туда все писали а сейчас вот как только его вернули уже все привыкли к тому что его не было и ни, никто не пишет а и я что-то тоже... даже и не пишу да не обращаю внимания на него я тоже сейчас редко стал туда писать Даже не знаю, правильно ли я сделал, что поехал направо, но я постараюсь что-то сделать полезного. <связывая> я уже 2200 натанковала. Молодец. <связывая> я только 390 натанковал. Меня вообще этот танк привлек тем, что он огромный. А я думал, что типа раз он огромный, значит, что он самый бронированный. У нас команда сбивается. Угу. О, ПСТБ-1 на 615 дал. Так, перезаряжаюсь. 5, 4, 3, 2, 1. Бах! Так, откатываюсь, откатываюсь. Меня бьют. А, я тут один похоже остался из тяжей. Все, минус я. Ну да, я нанес немного вообще. 1256. А, пока что мы сливаем в сухую. Давай, я в тебя Виру. О, молодец. Сейчас, благодаря тебе, мы хотя бы не в сухую сливаем. Сзади фош. Блин. А, уже поздно ч. Ну да. Ну три тысячи натолковал, три тысячи настреляла, блин. Так. Нормально, молодец. Я не лучше. Давай сейчас еще один бой, либо на девятках, либо на восьмерках. Давай лучше на девятках. Давай. Тут у меня, конечно, много вариантов куда ехать Но самый лучший вариант это направо, мне кажется Да давай направо Правда там ПТшки будут, мне кажется Ну да, возможно Мы с тобой вдвоем туда едем Похоже, да, больше никто. Сейчас было бы эпично, если бы я дрифтанул и улетел в воду. Так, сейчас как-нибудь вот тут встану, чтобы обстреливать проезжающих. так, что-то пока что никто не высвечивается mm -hmm. Что-то да, мы тут одни. Мне даже EBR-90 как-то жаль стало. Опа! Капец, лишь бы она меня не засветила. Яго и стой, это же страшный монстр. Так, вот так спрячусь. Я никуда не пробью Ягуистом, можно даже не пытаться, потому что если я выстрелю, я только запалюсь. О, подъехали. Кто-то догадался подъехать. Я вот думаю, может с ними проехать вперед. Можно с ними подъехать, а с другой стороны они может сейчас подсветят и можно будет вот так обстреливать проезжающих. Правда, я не попал из-за своей ошибки. Так, ну а я бы и стоя пробить не смогу. А хотя... Вон у нее что-то зеленое в НЛД. Ну-ка. Не, он стреляет у меня выше, чем НЛД. Это нереально даже пробовать. Так, ладно, давай я тоже проскакиваю. Фух. Успел проскочить. Ой, ой ой я на камнях что-то тут. Ой, блин, там сзади их. Сзади? Да Это на этой обстреливают. На домике вон, вот эти вот серединка. А, -а, -а фигасе. Я как нуб слилась. Потом. Ничего страшного, постараюсь отомстить. Тебе сейчас тоже накидают оттуда, 907 снимай. Ну да, он опасный. Ну сейчас, конечно, Т-113 мне поможет. Да, там 907. Там F2, 907, чем ХТО, что ли. Так, лучше прижаться вот сюда, чтобы.. Блин. Яго 100 меня заметила. Не получилось. Да. Ребята, ставьте лайки на это видео и подписывайтесь на мой канал на канал Анютки. Да. Обязательно подписывайтесь на ее канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока, ребята. Анюта, кстати, спасибо, что не отказалась снять. Спасибо. Всем пока, ребята.